Всем доброго времени суток! Друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить первый Far Cry. Итак, мы с центра управления выбрались. Настоящая зона боевых действий. Потому что это именно она и есть. Я получаю подтверждение по всем каналам, Джек. Так, мы выбрались из центра управления. Ляха! Дробаш, дробаш! Нет! Лех попал все-таки. Вот, мы выбрались, короче, из центра управления. Э -э -э Свел у нас нет связи, так и нет. Э -э Дойл говорил то, что она находится, короче. Яха! Леха... Находится на другой части острова. Так резко все началось вообще, просто жесть. Вот. Поэтому нам нужно скорее-скорее ее, короче, найти. Джек, отправляйся на юг главному архиву. Ты найдешь там well. А, она у главного архива. Отлично. Хорошо. Хорошо. Аптечка, все это у меня. Все. Отличный сохранка. Все шикарно. Бляха. А вот улица это жопа. Мы же повыпускали, короче, трагенов. Всю эту дичь. Да в смысле? Я его убил? Они что, вместе воюют? Сназов все эти вместе. Так, мне надо понять, короче, куда В первую очередь бежать. Я думаю, на вышку, короче, я сейчас за... заткнусь. Вот. Заткнусь на вышку. Опа! Новое, новое оружие, которое я пропустил. Давай его возьмем. Я, короче, поменял на м -ку. я думаю. Что патроны от Мки к ней подходят. Сейчас заберемся, короче, на вышку и осмотрим. Здесь есть еще пушка, смотри. Посмотримся. Охренеть, тут пич просто творится! Ты, ты смотри, что, что происходит. Что происходит, мать твою? На да, смысле сядь? Так, мне надо вышки сначала, наверное. Загасить. раз снайпер два снайпер отлично вышки готовы да бляха да в смысле вы там спец да, спецназ хером тоже отстреливайтесь потом с вами да в смысле Потом разберемся, короче, с вами. Надо сначала трагина выгасить. Смотри там, какой смелый чувак. Так, минус один. У меня патроны кончились. Кстати, у этой штуки есть. Есть это. Гранатомет. Летит, летит, летит. Я ему хоть какой-то урон наношу интересный Вот этим всем Вот этим вот всем Бляха, у меня все кончилось У меня все кончилось Где ты? Охренеть на него Там да, блеха. Да с хорош, ну Да он делся В смысле? Еще один? Я думал, я загасил. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все, больше никого здесь. О, да он прыгает еще. Ну и где вы? О. а, -а, -а, -а. Да, я думаю, я здесь надолго застрял. Не встали, короче, возле этой. На, нахер. Хюро! Его просто... Это, от этого, от того, короче, и он живой. Ведь там под мостом встал. Блюдок. Давай, я пока с тобой разберусь. Да в смысле? Плевуха, он как с пулемета с этой базуки херачит. Умирает, он умри ты уже наконец-то, ну охренеть, у меня все патроны кончились. Отлично. На. Ой, как далеко. А, это еще и не то. же дичь какая же дичь ну а там двое короче а это не повернется туда Тут кого-то убил остался один отлично все Эх, у меня только дробаш остался. Ну ладно. Джек испугался, что ли? Затрался. Зубы затрещали. Вышел да? Как бы скелеты. Так, окей. Патрончики. Собираем, короче, сейчас боеприпасы, потому что мы все потратили. Все, что можно. Вроде тихо, спокойно. Вроде тихо спокойно. Так у тебя есть что? Отлично. Надо перезарядить сразу. 60 патронов. Есть что? Ага. Так далеко? Ну-ка, если из пулемета. Попасть Не, походу не попадаю Я походу не попадаю Ладно так. Что здесь у нас? Ну, здесь колеса Отлично Гранатки тоже Подойдут Опа, здесь патрончики, ништяк Гранаты Аптечки у меня полная. Окей, наверное, поедем на тачке Я думаю Скорее всего Не буду здесь ничего смотреть Больше Мне нужна сохранка О, отлично Яха Кто-то видит цель Отлично. Так, блях, вот эти повороты. Ой, там Трагин стоял. Ладно, попробуем пробиться просто на машине на скорости вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Мимо всех. Это нам в принципе уже не в первой. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Опа, опа, папа. Окей. Бляха, а здесь что? А, нет, можно проехать Да убивай ты его Убил? И застрял Отлично Хера он мне поснимал Так, я здесь смогу проехать? Отлично Отлично Еще сохран Опа, а здесь я не могу проехать Там еще здоровяк Твою мать Тихо ты так, ну их я думаю на машине нет, надо В общем вот так троповика Херон такой Херон выстрелил Короче стоим Отлично да куда ты пошел-то? Уйди! Он сам себя взорвал? Ай-ай-ай! Вот тебя один... Ой-ой-ой! Ай-ай-ай! Гвнюки, ссаные! Давай, давай, давай, умирай, умирай, умирай! Там еще... Трагины! Аааа! Меня бесит, да умирает уже! Быстрее, быстрее, быстрее! Жизни-то вообще нет! Где-то кап. Бляха! Он попал по камню! Он попал по камню! Как? Как он меня? Да в смысле? Стой то на месте, куда покатилась! Да бляха! Так, а минус один. Минус второй, да? Замочил? Замочил. все, отлично. Это на островика. Леха, нет. Умри, умри, пожалуйста, умри! У меня хп просто. Жесть. Это что за дичь такая? Ой. Я промолчу Но, но комментарий Бляха, нет, нет Еще один Да вы что издеваетесь, мать вашу? Вы что издеваетесь но он без пушки Фу, мне повезло, что он без базуки Бляха, еще один Да вы что Мать вашу? Быстрееееееееее Да сдохни Это такая э, дичь. Как? Это Дуэл. Видишь, маяк кривает тебя. Следуй по этой дороге. Она приведет тебя к архиву. Обломись. Маяк, какой маяк? Я не видел никакого маяка. Отлично. Сохран. Ой, не сохранка, а это. Ну вы поняли, короче. Так. Я тебя запомнил. Пускай они там гасятся, наверное, да? Время драть Отлично. <звучит> так, а где, в кого он стрелял? это короче этот монстр Готово. готова все нет больше никого Фух, небольшой этот передых короче Так, вон маяк, отлично, вижу маяк, но, но, не получается ехать надо. так, тачка наполовину целая, погнали. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, да стоп! Ой, сохранка. Ну, а чё, можно было просто по пляжу что ли проехать? В смысле? Ну-ка я поменяю тачку, это у меня раздолбанная. Да уйди ты! Раздолбанная уже. Можно было просто по пляжу проехать, что ли? Да ладно. Я мучился? <свист> Жесть. Окей. <свист> Фу. Хорошо. Так, у меня тачка нормально. Ледка-то а Тут никого, а тут труп уже. Так, маяк, дорога рядом с... А, там еще один маяк. Окей. Вертолет. На тебя. Фу, я, я чуть, короче, не упал. Прикинь. Я чуть, короче, не упал. Мост. Это внешний периметр Архимов. Постарайся прорваться в основное здание. Я понял. Я понял. Еще сохран. Ёпти мать. А что за крестики? Крестики? Что за крестики нолики? Это <рекла> <рекла> просто дичь. Это просто дичь. Хорошо, что не перегревается. Так отлично по мне там шмаляет я убил там я не вижу никого а и тачка сейчас взорвется как тебе такие фрукты погоди этот живой а я думал ты здоровяк В смысле, а там-то откуда кто Вау, тихо, тихо, тихо. И, ладно, допустим. Так, бочки взорвать, чтобы ненароком меня не взорвали. Аккуратно, аккуратно. Куда ты грёшься? мать О! Готов. Да в смысле? Я его убил Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп Где-то Готов Все тихо, спокойно Леха, вот жесть, а? Мне ж всего колбасит. Мне ж всего колбасит, мать его. Ништяк. Это про этот маяк он говорил? Отлично. Блин, запасы. Фу! Вы говорили, что не будет э, больше трэша. Ну, так как такового. Наврали. Наврали. Так, главное здание архива это вот это получается, да? Ёпти мать, там смотри еще сколько народу. Так, а что у меня там по снайперке? У меня есть... Блин, у меня снайперки то нет патронов, да? Ну давай это. Раз, два, три, четыре, пять. Это только тех, кто и кого я вижу. Ну-ка, давай-ка, наверное, сделаем следующее. А, я могу еще прибежать. Погоди. Они еще с щитами. ⁇ пти, мать. Леха, вот уроды. Вот уроды. Так, короче, делаю так. Выбрасываю вот это. Беру, короче, базуку. -мо! еще вертушка. Погодя, я больше никого не вижу. Дерево, да? Яха. Стоит за деревом. Отлично, готов. Так, стопы, а это улетели те, кто это, кого я отметил, что ли? Они улетели? Да ладно. Окей, ладно. Да спустись! Окей. Пойдем. В бой. Сохранка. Это и есть основное здание. Вел, где-то внутри. Удачи в поисках. Спасибо. Так, снайпер что ли? Ну реально, это те улетели, короче, чуваки. Со щитами получается. Всего один что ли остался? Да ну. Пошли, пошли, пошли, забудьте про этот центр управления, нахрен, он захвачен, все, с меня хватит, я сваливаю отсюда! Назад, взять под защиту ученых, быстро! Так, готов, хорошо, под защиту ученых каких-то еще взять? Ну, в принципе, вроде меня больше никто не видит здесь. Так, отлично, ага. все забираю. Отлично. Уже как-то поспокойней. Где вход?